Вот, купили себе холодильничек новый. LG No Frost. Холодильная камера, покажется морозильная камера, быстрая заморозка, эко-режим, звуковый сигнал. Угадайте, что здесь еще? та -дам! Холодильник с Wi-Fi. Вопрос, нахрена он ему нужен? если в соседней комнате сидеть и задавать ему температуру, Нифига не бывает. Нафига ему вайфай. А еще самый прикол, смотрите. Звуковой сигнал. Дверь открыть. Только работает на дверцу холодильника. Сейчас фишку удобную покажу. Вот такая складывающаяся полка. Раз. Два. И сюда можно поставить какую большую посудину и полка опять можно опять да, ну, да. а так все как у всех холодильников ничего особенного Но самое интересное сигнал происходит если открыть вот эту дверцу здесь стоит датчик вот он если эта дверца будет открыта холодильник пищит если морозилка будет открыта, он хрен пищит. Вопрос. Нельзя было еще один датчик сделать. LG, вы что, охренели что ли? У меня Samsung сгорел компрессор как раз из-за того, что была открыта морозилка. А не холодильная дверца. И еще Wi-Fi. Зачем холодильник Wi-Fi? Эконом. А плюс плюс. Это все, конечно, классно. Вот. Вот он запищал. Дверцы открыта. А если морозилку открыть, то он не будет пищать, потому что здесь нет никаких датчиков. То есть, если за дверцу вы. Как у меня там холодильник сейчас вот так, дверца не закрылась, и все, и холодильник сгорит, компрессор будет работать всю ночь, и на утро у вас нет холодильника, так что, херня это все.